Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать нарядный бант из оклассных лент. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла ленту двух цветов. Ее ширина 5 сантиметров. репсовую ленту с перфорацией в тон основного цвета и ширина этой ленты 3 сантиметра из этой ленты я еще раньше сделала серединку ролик как я это делала вы увидите вот здесь, вверху, по подсказке. Можете перейти, кому интересно. Еще понадобится иголка с ниткой, зажигалка, ножницы, клей у меня универсальный полимерный дракон. У вас может быть любой другой. И клеевой пистолет. И работу мы начнем с банда большого. Значит, нужны 4 отрезка с длиной 21 см. Репсовая лента тоже. Ее длина 21 см. Все срезы, конечно же, обработаем огнем. Теперь посмотрите, что я буду делать с этой лентой. Я аккуратно срежу кружевную часть. Очень удобно срезать этот рисунок. Все ровненько, получается очень аккуратно срезаю с одной стороны и с другой стороны. Затем срезы я обработаю огнем. Совсем чуть-чуть. эту ленту а теперь эти круженные кусочки я буду приклеивать по одной стороне из синих лент можно приклеить таким образом можно наоборот это по желанию. Как вы посчитаете нужным, так и сделаете. Теперь я беру клей дракон и наношу совсем небольшое количество вдоль края. Вы можете использовать и клей момент кристалла. Все, полоска приклеена, оставим ее подсохнуть. Вторую полоску точно так же приклеиваем. Вот уже все, клей подсох. И теперь я отрезки складываю изнанка к изнанке и отмечаю центр. Теперь начну сшивать бант от центра, от края ввожу иголочку и делаю 6-7 уколов. Теперь свожу концы, вот так здесь внахлёст кладу И продолжаю нанизывать на иголку. Вот одна половина бантика. А вторую половину бантика буду начинать собирать с кружевной части, то есть вот с этой части, где у меня накладываются срезы друг на друга. И двигаться будем к кружевной части. Теперь по гладкой стороне. Здесь слишком туго стягивать нитку не нужно. Вы сами посмотрите, как вам понравится, так и делайте. Но слишком туго не надо делать. Иначе у бантика будет нехорошая не форма. Так, я проверяю, как это будет выглядеть. Нужно ли еще подтягивать нитку. Скорее всего, что нет. Такая форма меня устраивает. И нитку можно закрепить. Теперь сделаем вот такие хвостики пальтика. Для этого я беру два отрезка синего и один розового. Длина отрезков 11 сантиметров. Складываю вдоль пополам и по центру пополам. Здесь у меня все выравнено и срезаю под углом кусочек. Все и получается у меня флажок. Срезы обрабатываю огнем. И намечаю серединки, центр каждого отрезка. Ошивать я их буду вот таким образом. Совмещаю центры, набираю на иголочку и сюда под центр пододвигаю, все у меня совпадает и заканчиваем мелкими стежками и получается вот такая деталь, здесь я нитку срезать не буду, можно или приклеить горячим клеем верхнюю часть банта. Или пришить ниткой с иголкой. Я возьму и пришью. И теперь остается приклеить нашу серединку. Таким бантом можно украсить зажим для волос, или ободок, или повязку. Здесь уже будем использовать горячий клей. Вот такими движениями я поправляю каждую петлю банта.